Привет! Ой, она меня чуть не убила! И снова хаешки и котятушки, и с вами Неллил. И давайте продолжим игру марандам. У меня есть подозрение на самом деле, что здесь и как. Вы помните? В тот момент, когда мы что-то пытаемся сделать замком. У нас есть такая подсказка. У меня возникла маленькая теория. Что в зависимости от расположения, мы можем узнать цифру. Итак, давайте попробуем. На всякий случай <связь> я сфотографировала эту картинку. Главное, чтобы призраки не напали. Я посмотрю то, насколько они все вытащены. 1, 5, 4, 3. Ес! Yes, оно сработало! Я поняла теперь, как это решать. Ой, спустя до хрени времени. Что ж, теперь давайте войдем в эту комнату. Ой, что это было? Что ж, смотрите, у нас тут... Я знаю, для чего это нужно. Мне Кажется, это ежу понятно. О, мы прям тут это можем использовать. А, мы можем использовать медведя. Я протерла окно. Что это было? Ну-ка. Это вентилятор из металла. Кажется, что этот винт можно развязать отверткой. Развязать, вы понимаете? Развязать. Постойте. Давайте попробуем поднять эту штуку. Нет, воспользоваться мы ей не можем, поэтому... Положу и возьму-ка. Так, смотрите, там 1-1 было, потом 3-2. Или тут по пальчикам. Не может быть, чья это ладонь? Ведь мы на втором этаже. Ну да. Здесь все может быть, поверь. Удивительно, но факт. Наконец я догадалась, как это надо было делать. Спустя до охрене времени... Что ж, думаю, что медведь нам больше не понадобится, поэтому давайте-ка возьмем ножницы. Ведь иногда можно ножницами воспользоваться, вместо того, чтобы отвертка там что-то крутить. Нет, нельзя, заразы. В любом случае, давайте спустимся как на первый этаж, так и попробуем что-нибудь сделать вот этой хреномантией. Нет, ей нельзя ничего делать. Мне показалось, там тоже кто-то был. Пять. Привки. Привки-привки. Так, стоп, там было, помните? Один, два, четыре, шесть. На всякий случай я запишу. Один, два, четыре, шесть. И поставлю такую прорезь, типа, это может быть все различно. Ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Пошла нафиг, с новым годом. Ну реально, на материться, котятки. Фу-фу-фу, фу такой быть. Сказала Наташа, которая постоянно так делает. Ару, самой себя. Ну, ну... Ну можно же. Ну, почему ты не хочешь использовать... я думала это ключ а это не ключ блин зараза за что вот так Ха -ха. почему мы не можем ничего достать как пройти действительно может соединить надо с чем-то черта с два. что-то надо с чем-то соединить вот стопудово расходящийся металл двум и ножницы, естественно, старые, ржавые. Заходим снова. Привет! Ой! Она меня чуть не убила! Проклятие. В прямом смысле этого слова, проклятие котятки. И да, если кому-то не нравится, что я называю вас котятками, ну блин, ну извините. Это постоянно пишут в комментариях, типа Наташа или Неллил". не видно с котятками называть. Ну а как мне еще щенками вас звать? Привет, щенок! М -м, глупо же звучит. Ладно, я возьму все-таки эти ножницы, сраные. Пойду в эту комнату. И взгляну только на то, что нельзя больше ничего делать. Ха -ха. Только два предмета, но почему? Но с другой стороны, это ближе к реальности, потому что куда она это покладет, себе? в трусы, что ли? Хотя, будучи на ее месте, наверное, некоторые все-таки и это использовали. Кажется, что эти можно вытащить гвоздь. Отлично! Вот что за ручка, с ручка. Ладно, наконец-то мы можем выйти из комнаты и нам дали точное указание того, что нужно делать. Если этим можно вытащить гвозди. Сперва, я, правда, попробую еще этим кое-что делать. Что ж, не получится, тогда идем на мост. Даже если кто-то нападет, нам уже это будет не важно. И кажется, кажется, кажется, все. не можем туда пройти просто потому, что это дымка. Прикиньте. Может быть, давно кто-то жил здесь. Может быть. Дайте мне туда пройти! Это все? То есть, я больше ничего не сделаю? Просто потому, что это сраная дымка? Какого хрена? Эй! А как же сюжет? Ну что ж, котятушки, кажется, это и есть конец дымоверсии. Потому что больше нам совершенно здесь нечего делать. Мы открыли все комнаты. Единственное, только мы еще не нашли способ, как... Попасть в ту комнату. Которая была закрыта досками. И, кстати, она сейчас сама бежит. Это глюк в игре. но все нормально. То есть, как пройти вот сюда, мы все еще не знаем. Я не думаю, что это можно использовать в качестве отвертки, поэтому... Ладно, попытка не пытка. Давайте поднимемся на второй этаж. Я все еще не оставляю теорию о том, что эти пальчики... Могут быть как-то связаны с каким-то паролем. Да, все-таки это нельзя сделать, к сожалению. А -ха -ха. И если получится найти полную версию этой игры... Да даже если не полную, хоть... Приветик! Приветик, приветик, приветик, приветик! Приветик! что я разобралась под конец. Ха -ха -ха. Лучше поздно, чем никогда, да, котятки? Латная стиральная машина. Она на меня хотела прыгнуть, но она промахнулась. Кела промахнулся. Ха -ха -ха -ха -ха. Что ж, кассетушки, если мы найдем полную версию этой игры, я обязательно ее пройду. Спи, спи. Кто-то говорит, спи. Пошла на век меня. Ха -ха -ха. Не, серьезно, она матерится. Она матерится. Ну что ж, я пока что сделаю вот так вот, чтобы нам никто больше из монстриков не помешал. А, в общем, котятушки, я потратила уйму времени просто на то, чтобы найти хотя бы демоверсию этой игры. Потому что если скачиваешь с другого сайта, то на весь экран у тебя стоит изображение, типа так. Мемра, качай с Google Play. Или иди нафиг. Если ты нажимаешь на то, что типа нет, я позже скачаю, то игра тупо вылетает. А если не вылетает, как на ПК-версии, да, есть ПК-версия. Это еще старая ссылка на Greenlight. Steam Greenlight. Light. То есть хотели анонсировать э, в стиме эту игру, но, но видимо, звезды ними не сошлись, они это не сделали. Ха -ха -ха. Короче, фанаты, идите в попу, я ленивый пельмень, я ничего делать не буду. Наверное, как-то вот так вот. Но сама по себе игрулька мне понравилась, и если бы была полная версия доступна в нашей стране, то я бы в нее сыграла. Ну, в общем, да, котятки, это конец демо-версии, я надеюсь, вам понравилось данное видео. Давайте посмотрим, что у нее там еще есть. А, закрыто. Изи, допустим. И если это так, то поставьте, пожалуйста, свой бородатый лайк под этим видео. Ай, у нее там длинные волосы или мне кажется? Мне кажется. И не забудьте подписаться на мой канал и на канал ZRX Pro. И кстати, хочу посоветовать вам канал Крипекет. Годнота подъехала. И всем пока, котятушки. Под конец игры я сделала открытие. Не вспомнить сохранение, а выберите слот для сохранения. Вот оно. Прикиньте. Ой, тут кажется максимум два слота сделать. А, ну да пофиг. Все равно конец демки. Ага. За что, за что, за что? Ну ладно.